Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну, сегодня у нас на улице 26 сентября, разгар сезона клюквы. Вот, Находимся мы сейчас на болоте. Великолепная погода, целый день идет дождь. То больше, то меньше. Небо затянуто, можете обратить внимание сами. Дискомфортно, работаем в плащах. Ягоды, ну не сказать, что совсем уже нет Сегодня, правда, не 4 часа находились на болоте, а часов 6 Плюс, наверное, полчаса мы кушали уже Там братуха он стоит Думаю, специально покажу, какое количество ягод мы набрали сегодня Потому что многие пользователи, как интернета, так и одни сельчане Говорят, что ягоды в этом году нет Соответственно, вы не можете набирать большое количество вот сейчас мы подойдем я вам покажу Вот два плащевых, плаща наших одноразовых ну никуда без этого не деться вот стоят мешки этого братуха набрал сколько литров по 60 может немножко меньше от красное комбайном правда берем Есть видите какая круп крупная супер это мой мешок Какого количества, тоже не знаю. Литров 50-55. Ну, на весах, конечно же, мы все вам, друзья, покажем. Вот мешки. Можете сами оценить. Мешки с под картофеля. То есть они в хохолок. Вот, а то говорят люди, что мешок набрать одному человеку, это невозможно. Как это слово есть, говорят. Нереально. Реально. Да, два мешка не наберешь. А по мешку набрать возможно. На белорусских наших кличевских болотах Что хотелось еще поделиться с вами, друзья Ягоды в центре болота практически нет Уже неоднократно там ходили Собираем по камышам, кочкам, зарослях, травы Неудобно, конечно, работать комбайнами Но никуда от этого не деться По поводу результата предыдущих видео Набрал я 31,5 килограмм клюквы На 128 белорусских рублей много мало. Судить, конечно же, вам, друзья. Ну, говорю как есть. Килограмм клюку мы сдаем по 4,5 рубля. Почему такая цена? Потому что скупщики говорят так, что бери свой транспорт, вези домой. Ну, или вези туда, в населенный пункт. А это километров 80, может даже больше. А там я приму тебя по 5. Он нас привозит с пункта а в пункт Б. То есть до самого практически болота. Идти нам... Очень далеко, ну минут 30 стабильно по болоту То есть вблизи болота, в начале болота уже все выбрано, ягодка Приходится идти уже далеко эм, Находимся мы на границе Кличевского и Белыницкого или Быховского района Наверное Белыницкого А там впереди у нас уже деревня ну, через километр может немножко больше э дру Деревня другого района Как точно называется я не знаю, так что врать не буду Видите, все беленькое, то есть идет и мужак, и мужак. Друзья, на этом позитивное видео буду с вами заканчивать и прощаться. Но прощаться только, грубо говоря, до завтра, то есть до следующего видео. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы по теме данного видео. На все вопросы, конечно же, отвечу. За подписку заранее благодарствую. Всем пока, счастья, здоровья и благополучия. Хорошего сезона в клюкве, если кто-то берет.